Начинаем запись. Короче, история о том, как Свонг помог человеку, нуждающемуся в беде. Представляем вам Хеллбоя. Человек пишет. Привет, как дела? Извини, что прошу тебя. Пожалуйста, 100-300 рублей взаймы. А то форс маршор небольшой произошел. Десятое приду, деньги верну. Я такой, ну, в принципе, могу. Куда? На Сбер можешь. Говорю, так, могу. В принципе, могу. Говорю, ну, для начала нужно пройти идентификацию, действительно, что это Хелбой, чтоб не было это типа, что это чувак какой-то типа ля, рандомный. Вот. Ну, короче, суть в том, в чем. Я ему скидываю. Получилось, я ему скинул 600 рублей. Вот его номер карточки Сбера. С комиссией вернул. Молодец. Вот Сори, что прошу Опять неудобно очень э, Не сможешь, пожалуйста, еще 100-200 рублей занять Завтра верну, короче, там 800 тысяч, блин Комиссия, говорю, уже 100 ну, Чувак-то, типа, реально лоханулся И так, ну, настолько Не мог сразу написать Я же сказал, что у меня там 500 гривен, 500, 500 рублей есть Ну, короче, не важно Ну, объясняю то, что мне надо сейчас 1000 долларов на документы сделать. Помог, типа, чем смог. Проходит время, два дня. Пишет, привет, не сможешь, пожалуйста, взаймы еще, типа, 15-30 рублей на номер телефона кинуть. В банкомата сгоняю, все верну, бла-бла-бла. Вот номер его симки, ребят. Кому не впадло, можете понаяривать, спросить, как у него дела, как у него в жизни все хорошо как он самого бедного несчастного стримера, ну ладно, я не самый бедный несчастный, по сравнению с некоторыми начинающими, но тем не менее я уже давно в этом деле, и по сравнению с другими стримерами, я, у меня действительно маленький доход и я по, по сути отдал человеку последнее, на что в принципе чувак просто пропал и обещал вернуть типа 10 числа якобы деньги уже 21-е я вам даже ради принципа писал, типа 13-14, ну каждый день, типа, да, вот ну, легкое напоминание типа, что время идет. Ну и короче. Да, я ему объясняю, что это даже не Кидалово. Это просто теперь люди, которые обратятся к Свонгу за помощью. Я буду отсылать их именно на это видео, которое будет показывать того, что я не такой конченый человек, как казалось бы. Но, к сожалению, людям свойственно кидать других людей. По какой причине, я не знаю. Помог человеку в самый трудный для него день, как он это назвал, а получилось обратное. Ну, так что да. Вот, еще раз покажу номер телефона, кому интересно, можете заскринить, можете поназванивать, может он поменять симку, не знаю, неважно, Мне, в принципе, уже плевать. Человек себя показал. Человек даже ничего не написал, поэтому надеюсь, жизнь справедлива.